Я ценю время, я ценю своё время, я ценю время других людей. Потому что, в отличие от очень многих людей, я внутренне переживаю время своей жизни. Понимаете? Жизни. Если у большинства есть красивая иллюзия о вечном существовании, а потом обычно эта иллюзия разбивается в дрель, в определенном возрасте, и там несколько этапов. Есть иллюзия вечной молодости, да? есть иллюзия вечного могу. Ну, знаете, да, потом это? А, потом приходит реальность. А в конце концов, то, что я наблюдаю уже у людей пожилого возраста, у очень пожилого возраста, это сожаление о том, что к Спирита, не божили, мне очень повезло, повезло именно тем, что я в какой-то момент начала переживать время своей жизни. И я вам гарантирую, что на этом тренинге вы начнете переживать время своей жизни. И иногда это щенящие чувство, потому что у вас больше нет иллюзий. Вы понимаете, что каждая минута, которую вы тратите, вы тратите. Это как рубль, который вы вынимаете из собственного кошелька. Но время вам никто не докладывает в кошелек. Нельзя подойти в банкомат. Нельзя устроиться к Богу на подработку. И он вам выделит премию. И у вас раз в кошельке времени, опять, там, несколько месяцев кого-то, лет у кого-то. Поэтому я хорошо понимаю страх перед ощущением времени. Этот кошелек не пополняется но когда кошелек времен не пополняется вы начинаете думать и чувствовать как вы живете вы сейчас разговаривая с этим человеком с этим человеком, с этим человеком вы сейчас живете разговаривая с ним или бы тихо умираете отскольки да-да-да, что ты говоришь, да, сама, Ой, господи, сколько же она говорит. -то. А это время. А она вам это время не поспомнит, но ничего не должна вы сами вообще хоть бы с ней разговаривать. Ну или с ним. Лежите с ним в постели, ну с этим вот, который рядом улегся. Смотрите и спрашиваете себя, вот еще ночь пролежу, а ведь он-то ничего не отдаст потом, он вам эту ночь не вернет, он вам ничего не должен. вы сами выбрали здесь лежать. И так далее, и так далее, на работу идете, представляете, начинаете ощущать, целый день вы провели на этой работе, целый день. Кто-то уже провел два, кто-то пять месяцев, кто-то пять лет. Работодатель вам не вернул. Он вообще хороший. Он, честно говоря, вас бы с удовольствием заменил на того, кто хочет выполнять эту работу, кто будет счастлив ходить на Но вы просто вид успешно делаете, что вам очень нравится здесь работать потому что вы получаете якобы ценную валюту, вот эти бумажки, вот которыми мы платим за проживание, за тренинг, за продукты. Ну, вообще, нам кажется, что вот это ценное, и вот мы это получаем, поэтому мы можем тратить свою собственную жизнь на всю эту герублю.